Привет. Нам осталось а, упаковать ответ на вопрос а, относительно наших потребителей. Как помочь реализовать им ту потребность, которая у них есть? И мы уже обсудили, что для этого нам важно понимать цикличность путешествия потребителей, что на сегодняшний день один из самых простых инструментов — это такой четырехчастный а, цикл, а, который состоит из четырех Блоков, причем нам важно помнить, что мы хотели бы, чтобы наше внимание было сбалансировано ценным для бизнеса образом на всех четырех этапах. То есть чтобы мы не проваливались в работе ни с этапом номер один, ни с этапом номер два, ни с моментом покупки и тем более не с опытом после покупки. Что на сегодняшний день этап активной оценки альтернатив и опыта после покупки стали не менее, а часто более важными, чем в частности этап самой покупки. Когда мы рассматриваем цикл путешествия потребителем, мы выписываем или осознаем точки контакта, в которых мы совершаем коммуникацию. Всю дорогу на первых модулях мы говорили о важности понимания того, что происходит во время коммуникации, что такое смыслы, как мы их форми... даже не формируем, а помогаем, человеку проактивно сформировать у себя в голове при контакте с нами. И поэтому про те важные точки контакта, в идеале про все точки контакта, которые мы имеем с потребителем, мы должны понимать физическое место, где это происходит, и вообще в более широком смысле контекст. То есть не только точку на карте, локейшн, офисы или кофейни, но и… Более, в более широком смысле контекст. Например, при покупке, если мы продаем, не знаю, чипсы, у нас точкой контакта может быть картонный постматериал, который стоит в супермаркете. Тогда для нас контекстным является супермаркет, где есть полки, которые забиты продуктами конкурентов или товарами-заменителями. И так далее. То есть мы должны хорошо понимать про каждую точку контакта, либо где это конкретно прям физически на карте находится, либо если таких точек слишком много или нет конкретных точек, то контексты, в которых этот контакт происходит. Мы должны понимать, какие медиа там используются, горячие, холодные, интерфейс, доступ к базе данных, репрезентация или контроль. Все то, что мы обсуждали в модуле с медиа. И не менее и не более, а, наверное, одновременно важное со всем этим, это какие смыслы мы пытаемся помочь человеку сформировать и зачем. То есть не просто мы хотим донести наши ключевые преимущества, а каков будет смысл того, что мы пытаемся сообщить человеку в этом контексте, локальном, временном, жизненной ситуации, состояния его по отношению к его потребности и так далее. И насколько адекватно будет этот смысл пытаться передать с помощью этого медиа. То есть если у нас есть только звуковое, звуковая реклама или звуковой канал, то что мы можем передать с этой помощью без изобразительной части. Если это какая-то огромная растяжка, но человек едет мимо, и у него нет времени читать, значит там не может быть много текста и так далее. То есть эти вещи все очень тесно взаимосвязаны. И в идеале мы должны про каждую точку контакта это прям все расписать. Но если мы себе представим, допустим, 3, 4, 5 сегментов потребителей, каждый из которых может контактировать с нами в 20 точках на каждом этапе или там, в 10 точках контакта на каждом этапе, то у нас получается очень огромная, очень развернутая карта, которой маркетологу очень сложно пользоваться. Я говорил о том, что… Нам не нужно переусложнять. Если есть какие-то вещи статические, которые не находятся в динамике, то мы можем просто не отражать эту точку контакта в какой-то нашей общей карте в мозгу, которую мы строим как маркетологи. Но при этом мы должны отражать у себя в голове а, те точки, где больше всего динамики, где может быть больше всего изменений, которые больше всего меняются из-за того, как меняются потребители, а, где больше всего новых возможностей где больше конкуренции, где меньше конкуренции. В общем, мы должны наносить на свою ментальную карту наиболее динамичные участки. И для этого есть еще один инструмент. Тоже есть очень много примеров. Это Customer Journey Maps. Есть аналоги или там даже по другим названиям. У них нет прям жестко зафиксированных в рынке отличий. Customer experience maps или customer journey models, uh, то есть uh, есть даже разные названия. И customer journey map — это uh, буквально не существует стандартного типичного шаблона customer journey map. А если ты на найдешь в интернете шаблоны customer journey maps, то я очень рекомендую не загонять себя в рамки шаблона, потому что здесь uh, сам маркетолог попадает под когнитивное искажение да, вот этого первого предъявления и ограничивает uh, свои рамки рассмотрения этими шаблонами, то есть именно нужно тоже пользоваться с аккуратностью. В общем, на Customer Journey Maps обычно наносятся самые важные точки контактов, uh, в которых происходит самое важное изменение в сознании потребителей и с описанием, почему uh, именно эта точка является важной или почему именно это изменение в сознании является наиболее важным. Uh, в, этом, в этой связи рекомендую по ссылкам для дополнительного изучения посмотреть примеры и изучить статьи насчет того, как разрабатываются Customer Journey Maps. Это ценный инструмент в э, твоей деятельности, может быть, в интеграции тех знаний, которые мы разрабатывали до этого. И еще один э, момент, на котором может быть полезно остановиться, это так называемые reasons to believe или причины верить. Когда мы обсуждаем, как людям предоставить ту или иную ценность, мы помним, что мы не можем просто донести информацию до нашего потребителя, мы должны помочь им проактивно сформировать важные для нас смыслы. Вот эти доказательства, почему нужно сформировать такие смыслы, очень часто в маркетинге называются вот именно такой аббревиатурой. Поэтому полезно запомнить, что… Она называется R2B или причины верить. Это прям конкретная короткая формулировка, почему надо чем-то пользоваться у нас. Иногда уникальные торговые предложения формируются в один узкий reason to believe. Например, Авис компания номер два по прокату машин, у нее был слоган «Мы номер два, поэтому мы стараемся лучше». И это тоже причина верить. Ну, человек соотносит это со своим опытом и такой, да, действительно, если я номер один, то я могу почивать на лаврах, а если я номер два, то я стараюсь скинуть номер один с пьедестала. Либо это могут быть другие примеры, допустим, почему именно нам, как hr агентство нужно доверять. Потому что мы подобрали уже там, 2000 позиций для крупнейших корпораций России и закрыли топ-менеджерами, например. То есть reason to believe — это всегда… Либо эмоциональное, либо интеллектуальное доказательство того, что вы действительно настолько хороши, как вы о себе говорите, что продукт действительно этого достоин, что он действительно реализует потребность человека. То есть это все про выдачу обещаний. Да, мы говорили о том, что на этапе активной оценки альтернатив мы выдаем обещания, за которые человек платит во время покупки, и они потом сбываются в опыте после покупки. Вот to believe — это про коммуникацию на этапе активной оценки альтернатив, которая потом должна состояться. Когда мы разрабатываем customer journey maps, к точкам контакта бывает полезно дописывать конкретные причины, по которым человек в этих точках контакта поверит, какие смыслы у него сформируются и почему он перейдет на следующий этап customer journey map. Примеры в приложенных ссылках в описании видео.